приветствую вас представители знака зодиака водолей посмотрим сегодня что будет вас ожидать в 2023 году ну, основные, основные моменты помните что это общий прогноз для каждого индивидуальный прогноз он будет наиболее точным ну так хотя бы посмотреть в общих чертах где в какой сфере к э, чего можно ожидать какой будет градус напряжение в ту или иную сторону, можно и в таком общем прогнозе. Итак, я построила карту на момент вхождения Солнца. Ваш знак Зодиака, Водолей, Асцендент. При этом самый первый дом гороскопа попал на такой знак, как Овен. Это говорит о том, что вы будете очень активны в этом году, очень деятельны и очень пробивны. Управитель Марс. Марс находится во втором доме. Это говорит о том, что очень много энергии будет уходить на создание своего прочного материального положения. Ну и вообще желание хорошо заработать, желание улучшить свое материальное положение. Причем Марс будет иметь достаточно хорошие аспекты к Юпитеру. Я думаю, что это вам поможет здорово юпитер находится в вашем двенадцатом доме это могут быть какие-то доходы издалека э, от э, чего-то такого э, неофициального а может быть это личная деятельность может быть доходы связаны там как-то с интернетом или с людьми из других стран вообще в принципе за границей могут быть тоже связаны с какими-то тайными организациями. Сюда могут входить и некие опасные ситуации. Но в любом случае, ваша личная активность и ваша внутренняя активность, они будут на очень высоком уровне. Но также 12 дом – это еще наше подсознание, психология, те, кто занят сферой работы с психологом. И нотариусы сюда тоже относятся, ну, стратегии, то, что касается военной тематики. То есть это те сферы, где вы не будете видны явно, а знаете, как вот скрытые серые кардиналы, можете себя очень хорошо проявлять. Также у вас в первом доме будет находиться уран и северный узел. В оппозиции к Южному, то есть это первый, седьмой дом. О чем это говорит? О том, что в этом году важно не уделять слишком большое внимание в партнерской сфере, а заниматься собственным развитием личности своей. И по Урану в аспекте с Меркурием и Луной указание на то, что вы для вас важно в этом году прийти прийти к какой-то очень главной цели, может быть, осознать свой путь, осознать свое главное предназначение, работать над какими-то главными своими качествами. Для кого это может быть элементарно уделить максимальное внимание построению своей карьеры, улучшению своего статуса, улучшению своего положения в обществе, усилению его, укреплению. Учитывая, что у вас идет аспект от Урана к десятому дому, а десятый дом находится в соединении со звездой Каус Бо Боры Алис. Эта звезда означает успех предпри предпринимательской деятельности, способствует очень такой серьезной ментальной работе, может давать очень сильные такие идеалистические идеи, связанные с общечеловеческими нормами. Справедливость, человечность, познание, направленное на узнавание каких-то тайн, возможность научных открытий, построение ментальных моделей мироздания. То есть, говоря простым языком, для вас самым важным в этом году это будет прийти к какой-то своей главной цели благодаря прозрениям, связанных с с воздействием этой звезды на ваше мышление. То есть вам в этом году что-то откроется, очень важное, очень главное. То, что будет вести вас вперед, а возможно, и вы потом кого-то тоже поведете. Тем более, что это звезда в соединении с Меркурием, которая отвечает за мышление, и с Луной. Сами по себе Луна и Меркурий будут в соединении, что говорит о том, причем знаки Зодиака Козерога, что говорит о том, что вы будете крайне практичны, очень рациональны, взвешены, трезвы, расчетливы. И мышление, мышление ваше будет направлено на развитие. Вас будет очень трудно сбить с вашего истинного пути, практически невозможно. Но единственный минус, если можно так сказать, вот от этого соединения идет квадрат к Юпитеру, а он дает, знаете, такую некоторую самоуверенность в себе, слишком Такое большое словоохотливость, когда очень много слов, их может быть и меньше, но вам хочется много и больше говорить. Тем более, что учитывая Юпитер в 12 доме, там может быть, знаете, какие-то тайные принятия очень важных решений, постановлений. Много тайн будет вокруг вас. Желание объять необъятное своим мозгом и желанием что-то совершить очень важное в этом году. Ну, давайте будем смотреть дальше. Управитель второго дома Венера находится в соединении с Сатурном, в, в 12-м, в точном соединении. Так, э, во-первых, это может быть какой-то источник доходов. Ну, учитывая, что 12-й дом, то да, это может быть... Опять же указание на какие-то неофициальные источники. А плюс это может еще тут в сочетании со звездой Садальсаут давать необычный брак с необычным человеком. Вообще какие-то необычные отношения, необычные доходы, доходы от необычной сферы деятельности. Что-то очень интересное. Но Венера в соединении с Сатурном это всегда знаете, такой четкий и умелый расчет когда удается что-то заработать, заработать и удержать при себе, благодаря очень выгодному и, возможно, не партнерству. Идем дальше. Короткие контакты, поездки короткие, переписки. Так, что у нас здесь в третьем доме? Он в пустую, управитель Меркурий. Ну, все будет связано с достижением высшей главной цели вашей жизни и будет все достаточно удачно для вас проходить ну, постоянно у вас знаете через призму некой тайны так взаимоотношения дома в семье управитель луна тоже все подчинено достижению высшего достижения статуса улучшения вашего положения положение вашей семьи также этот год, он может быть благоприятным для каких-то манипуляций, связанных со сферой недвижимости. Для кого-то это может быть обретение некого очень статусного покровителя, а для кого-то и супруга. Далее, пятый дом, любовь и развлечения. Здесь есть у вас очень интересное положение. С одной стороны, соединение со звездой процом, которая означает, ну, является собой символ богатства, славы, удачи, но здесь есть Лилит. Лилит дает искушение. Во Льве Лилит приносит искушение, связанное со стремлением сблизиться с людьми из высшего общества, которые там могут быть значительно выше по положению. Также это желание где-то блистать, желание... Где-то ну, чересчур получать удовольствие от жизни, указание на светскость, желание ее. Но здесь очень четко показывает оппозиция к Солнцу, что если будете слишком много предаваться удовольствиям, то можете чего-то лишиться. То есть лишиться. В общем, потерять свое положение, потому что Солнце это то, как мы светим, то, как мы хотим, чтобы нас воспринимали в обществе, и здесь четко есть указание, что да, мож... то есть если вы будете стараться ну, как-то быть в рамках чего-то общепринятого, то все сохранится, но. Конечно, вот эта оппозиция, она может, знаете, как дать потерю авторитета. Вот чрезмерное удовольствие, стремление к кислишеству могут дать потерю авторитета. А так сам по себе этот дом достаточно у вас спокойный. Тем более, что здесь является же и управитель Солнца Лев. Ну, давайте будем смотреть дальше. Работа здоровья. Значит, здесь Солнце в соединении с.. Плутоном и в Тригоне к Марсу. Ну, хорошо. Вообще, вы знаете, для вас, вот, если так вот кратко резюмировать, я уже вижу просто общую картину, что для вас очень важно посвятить э, этот год своему собственному развитию в бизнесе, построению своей карьеры, улучшению своего материального положения, то есть не сидеть склав руки. Это э, ну, вам сами звезды по себе будут помогать. Так все будет настроено на небе, что будут давать вам очень хорошие возможности в этом году для реализации. Да, еще вспомнила, кто-то мне задал вопрос, а если я сижу дома, там нигде не работаю то, ну, ну, как мне, допустим, смотреть свой прогноз, на, на что мне обращать внимание. Ну, для вас, например, статус может означать это статус вашего партнера, это может быть, ну, например, получение какой-то еще дополнительной помощи, это может быть приобретение чего-то важного для вашей семьи. вы знаете, когда мы приобретаем автомобиль, мы уже улучшаем свой статус. то здесь получение еще чего-то дополнительного, это даже может быть и получение образования, получение ну, Чего-то связано с государственными структурами Вот важного для вас Увеличение там для кого-то пенсии, пособий Ну, что-то социальное, например Ну, понятно, что для этого нужно будет что-то сделать Нужно будет подавать заявки, нужно будет куда-то ездить Так, «Управитель шестого солнца» Да, значит, для работы, для финансов Очень хорошие возможности По здоровью тоже все хорошо по партнерской сфере, ну, я уже говорила, здесь возможность очень интересного, некого тайного союза необычного, который будет вам помогать. Хотя сфера партнерства для вас желательно ее особо не активизировать, вот пусть идет своим чередом, то есть ничего там особо не предпринимать. Вполне возможно, что какие-то люди из вашего окружения могут выйти в этом году. Так, по восьмому дому опасные ситуации смотрим Плутон. Плутон рядышком с Солнцем, но еще не в соединении, вернее, уже не в соединении, поскольку в соседних знаках, и несмотря на то, что они находятся вместе, я бы все-таки ну, могу сказать, что ваш авторитет, ваша власть, ваши возможности. Все, что связано с опасностью или, наоборот, благоприятными обстоятельствами, будет в этом году в ваших руках. Все зависит от вас самих. То есть ни на какие фатальные события можно особо не пенять. По девятому дому. Девятый управитель Юпитер. И он в двенадцатом. Ну, смотрите, что-то очень важное будет решаться в поездках, в дальних дорогах, путешествиях, с партнерами издалека. И это вам будет приносить новые дополнительные возможности. Достаточно успешные. Так, по взаимоотношениям с друзьями, с коллективами. Здесь, в принципе, Неплохо, все будет достаточно крепко, очень интересно. Вы знаете, для вас очень важно в этом году еще создать. Несколько раз говорю важно, но вижу так. Важно создать некий круг по интересам. Вот, знаете, вот вы как-то сплотитесь друг с другом: единомышленники. Вот, получится создать вокруг себя какую-то команду, общество, с которым вы потом в дальнейшем будете долгое время взаимодействовать. Ну и учитывая, что Нептун находится в своем же знаке, в своем же 12 доме, он дает нам всякие непонятные, запутанные обстоятельства, то вас можно назвать будет в этом году, несмотря ни на что, очень загадочным, скрытным человеком, чьи мысли чьи намерения прочитать будет крайне сложно. Ну а теперь давайте кратенько пройдемся по периодам, на что тут следует рассчитывать. Значит, сейчас вы проживаете период каких-то очень важных благоприятных возможностей в вашей жизни. Период удачи, любовь. Здесь, может быть, получение каких-то неожиданных доходов. Также тут зона зачатия для кого важно. Вы знаете, колесо фортуны сейчас крутится в вашу сторону. И оно будет крутиться там до начала марта сто процентов Где-то до числа 7-8 это широкие возможности для вас обязательно ими воспользуйтесь далее продолжается ваша активность в том плане, что Юпитер переходит, планета большой удачи раскрытие возможностей, переходит в ваш первый дом А это значит, что вы можете иметь очень широкое активное влияние на ваше окружение плюс здесь Венера будет вам помогать будет давать вам харизматичность возможность влиять Эх, весна, апрель благоприятен для финансов. Здесь, возможно, неожиданные поступления, также в апреле множество контактов, перемещений, интересные знакомства, общение. И где-то в мае месяце вы можете устремиться в дела, связанные с домом, с семьей. Вот вы знаете, как будто бы захочется... Вот станьте какими-то гиперчувствительными и захочется что-то сделать для своей семьи. Может быть, кто-то решит создать семью в этот период. Или сделает какой-то очень важный поступок в отношении своей семьи. Ну, вот Как-то много здесь будет внимания. Теперь в июне здесь осторожно. Любовь с препятствиями, искушения, связанные с развлечениями, с любовной тематикой. Важно не, причем важно не вступить здесь в какие-то отношения, от которых потом очень долго будет неприятные какие-то последствия исходить и далее уже в июле выступаете вступаете в широкую фазу связанную с работой с вашей рабочей деятельностью для кого-то это может быть заботы о здоровье и это все займет достаточно длительный период времени, аж до осени, до сентября. Также вот июль, август, сентябрь, начало сентября – это закрытие чего-то старого, каких-то старых долгов, доведение до конца чего-то начатого ранее. И в октябре здесь есть у вас указание на ускорение вашего движения. Продвижение всех ваших процессов, обретение нужных единомышленников, решение финансовых вопросов. Это все переходит на ноябрь. И, в общем-то, я смотрю, что ноябрь, декабрь будут для вас крайне результативны. Я думаю, что к началу своего следующего периода, к следующему своему дню рождения, многие из вас уже будут находиться на пике, на пике своего развития. Но что будет дальше, будем смотреть уже в следующем году. Также, кому интересно, заказывайте свой личный гороскоп на этот год. А всем остальным... Хочу пожелать прекрасного, удачного года. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах.